Не-не, а визуально. Визуально, да. Вот я, когда вам говорят голод, что у вас визуально мелькает при Я тебе сейчас носа откушу, если ты меня будешь кусать. Нет. На самом деле это не совсем логично, потому что ну у людей в основном ассоциация. Най! Прямая, аккуратно. Прямая ассоциация, типа с тем, что еды не хватает. Ну, как бы сейчас ты увидишь миллион картинок с голодными девочками и так далее, и детьми. И далее. Голодные девочки? Я немножко попройду. Говорочка. Кнучка, папа не хотел. Видишь, да. Просто кусайте тебя меня. Потому что я тебе начатку Родители тебя любят. Синька, а когда ты поедешь в школу? Не знаю. Скоро. Я уже умывался. Иди ко мне. Иди целоваться с мамой. Ой, моя курочка. Ну почему ты когда папу любишь? Давай у меня побудь. Голод это кнут пишет. Да, Кнут вечно голодный, серьезно. Да. Кнут, ты голод. Только что он грыз свою кость. Мы звали его Кнут. Иди сюда, Кнут, Кнут. Кнут изредка поглядывал в нашу сторону и продолжал грыз свою косточку. Косточку Кнут грыз. И пришел к нам. Теперь ему родители вдруг Mm, до, этого он, он он была, до этого у него была, до этого у была косточка. Mm. Чашок, все, целеви. Ну, для таких пиздоглазых сагаков, наверное, да, все-таки целеви. Не кормлю лохов, не кормлю долбоебов больше. Стря. Вам придется от меня отписывать. А как я что должен говорить? Вот люди приходят и говорят, что все а? шока больше не будет. Как я на такое должна отвечать? Ну там не видно ничего, чтобы ты понимал. Ну, смотри. Ну там улины чай. Клод, подожди. Босс, босс, босс. Оля, пока что я пропустила Влад, подожди, стой, стой, стой. А -ха -ха. Лол, зато она Диву подписалась. Оля, какая. Оля? Это которая вот, та шлюшка, которая была. Ну понял, когда мы в пар ходили, которая пришла с парнем, а потом пошла за Владом в туалет и стала к ним приступать. А -а -а. Странно, что она не писала. Она выжидает момент. Она же думает, что она умная. Серьезно? Чего серьезного? Да, да, правда, правда. Она, короче, с Димой и словом не обмолвилась, а на него подписалась. Много подписчиков она думает, что она и тут пристроит свою. Знаешь, кого мне сейчас напоминает Кнут? Вот этой своей непоседливостью. Крипонка. Никоса. Пиздюк. Дженчик привет. Ну просто отдаст Никос нет Никоса. Никас, это ты. Смотри, Никоса, это ты. Что ты меня кусаешь? Я тебе нос откушу сейчас. Нет, я тебе откушу. Най. Най. Най. Най. Най. Най. Най. Най. Я откушу тебе ухо сейчас. Най! Ч Не ожидал такого от мамки, да? Он просто какой-то зверенок, что в курсе шел. Успокойся, эй! Ты что, тебе косточку и не даст? Най! Нельзя! Влад, что делаешь? Какие планы? Приезжай обратно. Йола пишет, пес мстит за меня. Сейчас вчера из Москвы я спишу какую-нибудь твою вещь, твою там шапку, там носок, что-нибудь такое. Заверну это в мячик и буду травить собаку на этот, на твой запах. И потом буду ждать, когда встретится. Ну, вас пишет, знаешь, что он делает? <смех> я не вижу врачу. <смех> ты в курсе, что когда ты вязаешь камеру, она как бы на меня направляется... Айпад камера на меня направляется, а я тут голову последую... <смех> <смех> <смех> <смех> Ухо не отошло, а что с твоими ушами было? У кого? У Влада. А -а -а. Пей чай витамин С, Владик. Зубы свои спрячь, только най! Думал, руки вкусные, сейчас тебе не, ему... не давай ему кусаться. Най! Я сказал нет! Дошло до тебя? Най! Сразу что понимаешь? Нельзя кусаться. Най, несколько сейчас работаю. У нас минут 30 давление было жесткое, когда я прилетел, вообще ничего не слышал вчера, поздно. Одно дошло, второе. Ну да, бывает. Я тебе говорил, это когда ты летишь на дешевых авиалиниях а, а, в Ницу, ты летишь со стороны Альп. И поэтому ты очень быстро с, а, снижаешься над горами, и там полный пиздец всегда. Я поэтому не люблю летать в Ницу. Ну, либо ты летишь на Люфгансе и залетаешь на посадку с моря. А если ты над Альпами опускаешься, это жопа всегда. Пройдет. Вопрос. А я не читаю вопросы, братан. Я уже давно не читаю. Я так иногда ну пробегаю. Если кто-нибудь интересно пишет, я отвечаю. Эй, жабкин, ты чё охуял Эй. Кнут! Кусаться не надо. Найм! Эй! Найм! И ты сказал, Найм. Найм! Вот на Хватит! Эй! Ну хватит намывать на меня. Нос тебя откушу сейчас. заканчивайте, я пойду Я пойду дам такую штучку. Ты знаешь, что только что тебя видно было Голеньку? Нет, я не успел переключить, пацаны, извините. Так, я, короче, на дверь направилась Ты выйдешь голод, то тебя все увидят. Ты если выйдешь голо, тебя все увидят, потому что я направил на дверь. Да. Смотри, у меня сейчас утроится посещаемость. Если ты одна, один раз пройдешься здесь голый, у меня утроится посещаемость. Сдел, родная сделает это ради семьи. Не, я ж тебя переключил. Все? Конечно, все? Смотри не, не. Ты такая красивая. Ой, спасибо. Надо, наверное, одеться. Ну, нет, не обязательно. Тебе что, разве хуже? Надо... Это... Давай я тебя да. Так, все, пока.